Добрый день, дорогие друзья! Поработаем со звуком в Sony Vegas. Плагины ВСТ. В частности, сейчас будем удалять шум со звуковой дорожки. Давайте прослушаем звуковую дорожку, как она звучит. Да. Ну вот, слышно, что здесь есть такой шум, вот, голос... Давайте послушаем. убираю нижние листики это может быть неплохо ну а так звучит голос а нам надо звук нажимаем вот на этот значок на звуковой дорожке кстати у меня тут их две давайте одну приглушим вот эту дорожечку. так это дорожка у меня с фотоаппарата там звук в принципе не шумит, а шумит с камеры, поэтому выбираем плагин ReaFir, добавить, ОК. Okay. Здесь все предельно понятно, выбираем mode функцию с абстракт, будем вырезать, automatically build noise Profile файл то есть автоматически построить шумовой профиль так галочку нажимаем все теперь нам надо выбрать участочек вернее участок надо было выбрать заранее ну давайте возьмем вот этот Ну вот, пожалуй, шумящий такой участочек. Все, я остановила. Теперь галочку надо снять. Если мы ее не снимем, то как только мы включим воспроизведение звука, у нас начнется построение опять пиков, но уже вместе с голосом и голос будет вырезан. Поэтому сняли галочку. Все, теперь у нас плагин голос вырезать не будет, а звук шум он запомнил. Давайте включим и проверим, как без шума звучит дорожка. Ну вот, вроде тихо. И вот здесь совсем малюсенькие детки между листьями тоже сидят, я и... Вот, но мне не очень нравится, низких нет, и вот здесь вот высокие звук голоса, видите, тут практически с шумом подавляется и звук голоса, поэтому я немножко эту кривую произведу сглаживание и на низких тоже. Давайте посмотрим, что сейчас у нас с голосом и вот здесь совсем малюсенькие детки между листьями тоже сидят я их отделю вот так. хотя знаете может быть и напрасно может быть стоит убрать вот этот ну ка еще раз И вот, похоже, что осталось от моей фиалки. Ага. Так, давайте попробуем прослушать отрезочек без, с плагином и без. Так, плагин включен, реофир.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 И вот здесь совсем малепусенькие детки между листьями тоже сидят. Я так, и... как с плагином, слышно без голоса, а без плагина. То есть шум подавляется, ну процентов на 70 я сделала подавление шума, если бы я последовала первоначальной кривой, то наверное у меня бы шум удалился получше, но сильно влияет и на голос убирает полезные звуковые частоты, поэтому оставляем вот таким вот образом, ну я оставляю по крайней мере вот так все на этом я оставлю плагин у меня на этой звуковой дорожке вот здесь видите она отделена здесь у меня будет все в порядке с шумом а на остальных дорожках мы можем сделать следующим образом вот, например, следующий звуковой э, отрезочек. Итак, вот наш первый горшочек. Просто берем, кликаем по исправленной нашей дорожке. Клик, копия. А здесь опять правый клик мышью и вставить атрибуты события. То есть не все события вставить и заменить, а вот именно Past Event Attributes. Нажимаем. Все, здесь у нас должны все плагины примениться и к этой звуковой дорожке. Давайте послушаем. Итак, вот наш первый горшочек. Ну, шум поделился. Видите? Если мы сейчас включим вот видите, клагивает. На дно я положу Агроперлин. Если я уберу его, то фон, конечно. Для того, чтобы земля не рассыпалась. И а то же он самое продвинулось вот с этим стаканчиком. На дно агроперли. Ну все, дорогие друзья, я надеюсь, теперь вы сможете, вы знаете, как избавиться от шума при помощи линейки плагинов VST. Вот. Это вот эти плагины Rea Control, Delay, Equalizer, Шум, ну и так далее, и так далее я использую несколько реакомп реагги 3ферги и эквалайзер но об этом в следующей передаче. Об остальных плагинах, которые я использую, как э, пользоваться компрессией. А вот, кстати, вот Reacom. Вот этот не с X-сом. А вот это Reacom. Reaplax Edition. Ну все, друзья. Ждем следующий выпуск.